итак и всем приветствую меня, Дима я, все осень сегодня мы снимем видео про то, как все же увеличить производительность вашего компьютера, а именно три скажем так, нужные вещи, которые в вашем компьютере должны быть, ну, это лазу, э, а именно оперативно запоминающее устройство, и видеокарты э, с вашим ядром. Это реально те три вещи, которые вам особо бывает такое, что вот без этих трех вот вещей, скажем так, какой-то из этих хороших вещей, вот, например, у лазуса у вас будет очень слабо, у вас игры будет сильно лагать. Ну, ну короче, вы поняли, суть его, что он стоит. Что если из этих первых компонентов что-то очень сильно слабое, то у вас будет сильно лагать. Так, а именно мы сейчас начнем снимать видео про то, что как выличить улазочку. Именно оперативно запоминающее устройство. А оперативно-запоминающее устройство это то устройство, на которое скидывается. Эм, запущена уже программа, там всякая ерунда, виджеты, гаджеты и всякая ерунда. Так, чтобы это все ну, скажем так увеличить, увеличить ваш ваш файл подкачки, и самого у подкачки. Нажимайте сюда быстродействие, параметры. Здесь можно вообще укатать в хлам визуальный эффект, а именно чтобы вас не налагался Windows. Ну, вот это выбрать вот вот, лучшее быстродействие. Ну, мне Windows не совмещает в этом остале. Так, нормально, читать дополнительно. Здесь у ну, есть такая табличка, да? Визуальная память. Файл подкачки. Это область на русском диске, использующая для хранения страницы виртуальной памяти. файл подкачки на всех дисках. 400 ну, нормально. Читаешь 4 хб. Не должно быть написано автоматически, а файл подкачки. Потому что это считаю что ничего не выбранный. Вы обязательно должны быть выбраны указать размеры. Исходный размер файла и максимальный размер файла. Вы должны быть нажаты без файла отказчики или размер по выбору системы. Потому что размер по выбору системы это будут все без файловой бы Считаю, система выберет нулевое значение. Так, нужно всегда указывать исходные размеры, максимальный размер в МБ одинаковый, поскольку это будет, скажем так, существенно бить по вашей системе шка, не будь я не буду определяться, ну, как, как у нас здесь память. Так, значение. Любой как-то подходит. Подожди просто. И так просто, мы задали размеры Тут и тут одинаковый. Нажмем кнопочку 2006. Так, нажимаем задать. Все, раз мы даже зададимся, так вот здесь не пишется, увидится такая таблица будет написано. чтобы дни не пришли в силу, мы просто при запуске компьютера нажимаем применить. Кстати, окей. Потом Закрываем это все дело и потом смотрим. Столько, как ты при запуске девушки компьютеру, здесь будет написано, да, процессы, темп, скорости действия. Смотрим физическая память это ваша вашего развития москвы 2 гигабайта да? вот сколько занято гигабайта в в данный момент и вот сколько, видите, у нас вот, вот это все вот эта вот система, да в отдельной это все файл подкачки и просто еще физическая память, именно лазу и мы смотрим, то что видите, у нас на файл подкачки он забирает где-то гигабайт памяти, а вы видите, вот здесь написано гигабайт 08 и тут у нас выделено 2 ГБ. Хотя 1 гигабайт памяти именно не нужно всяких процессов длиться на файл подкачки, что сильно окружает вашу, вашу физическую память. Так, смотрим дальше. Вам Рекомендуем, рекомендую вам, честно говоря, вот, если у вас нет один видеокарт, видео или еще что-то. Рекомендую без конца находить и стараться и уновлять драйвера на вашей видеокарты. Ну, конечно, не, все видеокар... не у всех виде... видеокарты самые новые. Некоторые видеокарты уже давно выходили до по последнего драйвера и все. Не если а вы я режим. Если уже вы.. Счастливый обладатель видеокарты, на которой вышло недавно обновление, то рекомендую его установить. Установить на вашу видеокарту. она может увеличить производительность вашей видеокарты. И еще не забудьте поставить меточку на того драйвера, который вы поставите, чтобы в крайнем случае можно было откатать драйвер и типа восстановить старую, старый драйвер. на ну, иди он не подойдет. Так, что еще можно делать? Смотрите, у вас есть да, вот ядро, да, которое нагружается в мере загрузки ЦП. У меня два ядра, первое ядро загрузки и второе ядро загрузки. Смотрим так дальше. У нас есть приложение Банди, которое снимаем. Процессы ⁇ это все процессы, которые засарят мой, скажем, так, компьютеры лазу. Смотрим, у нас есть хронология загрузки ЦП. Это да, сейчас у меня такая хронология, потому что я снимаю видео. Так -м -м, что мы еще здесь такое? Суть заключается в том, что вот это вот вся... Так, сегодня мы пока что на секундочку. Запустим какую-то игру или программу. Да, запустим, что ли... Ну, как запускать не хочется, сколько денег пливет. Ну, потому что перенастроиться под другую эту программу. давайте запустим вот. Бургер, студия. Короче, студию 14 запустим. Так, наша студия запустится. Как сказать, студия. Студия, студия, студия. Вот, наша студия запустилась, да? Заходим вот сюда. Нажимаем приложение. Нажимаем правой кнопкой нажимаем перейти к процессу. Смотрим. Он выделился, этот процес точно заполняется. Он занимает память. А именно 35 килобайт, это 35 минибайт. Если это ваша игра, то она будет занимать где-то ЦП, ну, много процентов ЦП. Снял Бендикова занимает 25%. И чтобы увеличить, скажем так, количество ядер на чтобы, увеличить, скажем так, нагрузку на эту программу ядрами да вот смотрите. Значит, присо... если когда мы запускаем обычную программу да, вот, смотрите, у нее вот, смотрите, приоритет средний да ядра не мощность работать на полную обществу, обществу, вот, эту программу да как и на все остальные программы а если выделить приоритет на нее больше да высокий нажимайте в реальном времени приоритет потому что это тоже самое что поставить просто никакой получилось нажимаем приоритет высокий Изменение приедет, программа перезапускается. А. Она быстро вернется, а вот она перезапустится. Сейчас посмотрим. Ну, это рано, ну, надо гнить, поскольку данная программа, если такая закройте, выйдет, она потом, если сейчас на Так, запускаем опять, опять смотрим. Вот обдувня приедет, до этого программа перезапускается. Это фактически... Неужет другой бы приедет, опять смотрим этот процесс. Разберем как приоритет и последний. Итак, из мы, мы скажем так увеличим приоритет, чтобы ваша, ваша скажем так, память скажем у вас за лазу, -лазу увеличилась на, на, на скажем так больше чем на мою программу. Так что еще тебе сказать? Я еще сегодня сказать то, искать, что можно еще создать файл дам по памяти. Подождите, пока закончится процесс записи процесса файлов. Файлдам успешно создан. Файлдамп это будет то, что, скажем так, то, что создает, скажем, такой не вашей программой. Как объяснить. У нас получше. Файлддамп высшая программа, это, скажем так, та часть Скажем так, э э оперативные памяти, которые выделяются на, на самой оперативочке, под вот эту программу, именно она выделена. Вот эта 85 МВ, это не та память, которая может меняться бить без конца числа, без конца курсирует. Это память именно выделенная под него. Плюс сам вы создаете отдельную емкость для него, скажем так. Ну это все, я вам рассказала немножко о том, как э э нужно увеличить производительность вашего компьютера. В следующем видео я расскажу, как э, можно увеличить э, производительность вашего компьютера через другие программы. Я вам чисто рассказала про то, что можно сделать через э, ваш Windows, что ли. И, наверное, мы закончим. С вами был я. Им занавещается Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ждите следующего видео, комментируйте. Я всегда будет здесь на комментарии с вашей стороны.